Несмотря, что этот мир наполняет тьма и мрак, Мне мой Бог глаза открыл, И я вижу все не так, Пусть и мир порой жесток, Пусть порой несправедлив, Но зато ко мне мой Бог беспредельно милости. Душу он мою проник Чудной милостью своей И теперь я каждый мир Всюду наслаждаюсь ей Пусть я нищ, пусть одинок Пусть я стал для всех чужим Но зато меня мой Бог Не стыдясь зовет своим Пусть я нищ, пусть одинок Пусть я стал для всех чужим Но зато ко мне мой Бог Беспредельно милости Он слези на очки мои Вытирает в тишине Из своей святой любви Всюду признается мне Ну и пусть я стал никто И пусть звать меня никак Но меня, мой Бог зато Носит на своих руках Ну и пусть я стал никто И пусть звать меня никак Но меня, мой Бог зато носит на своих руках. В тьме меня не одолеть и неправде не сломать. Все равно я буду петь. И Бога прославлять, Ну и пусть меня броня, и пусть плеть не чаю след, но счастливее меня все равно на свете не, Ну и пусть меня броня, и пусть сплетничают след, но счастливее все равно на свете нет.